Ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу еще упражнение на гибкость для шпагата. А вы подписывайтесь. Спасибо, что вы смотрите видео. Первое, ставим ноги на ширину плеч, колени прямые, спину стараемся тоже держать прямо. И ложимся на правую ногу. Лежим. Так, 20 секунд. Затем ложимся на левую ногу. Лежим 20 секунд. Тянемся, делаем упражнения на гибкость каждый день. И посередине, вперед. Ложимся и лежим, наклоняемся 20 секунд. Затем также встаем, ноги чуть-чуть пошире делаем и ложимся на ногу, колено прямое сначала от... носок разворачиваем теперь носок прямо смотрит лежим 20 секунд затем разворачиваем носок лежит 20 секунд Колени прямые. И разворачиваем вперед. И ложимся. Лежит 20 Таких мы делаем три подхода. По 20 секунд. На правую, левую и вперед. Теперь вперед ложимся. Ноги широко. Делаем. И ложимся вперед. Наклоняемся как можно ниже спину. Держим прямо колени. Не сгибаем. И садимся на шпагат. Теперь делаем Руки ставим на пол, руки от пола не отрываем. Делаем 10 приседаний. Когда встаем, ноги выпрямляем полностью. Спину стараемся прямо держать. Таких делаем 10 раз. После этого садимся на шпагат. На 20 секунд. Садимся в каждом шпагате. Правый, левый. Теперь я буду на прави садиться на шпага. Ребята, а вы подписывайтесь, пишите комментарии.